Ну, как мы знаем, господин Путин подписал закон, по которому будут наказывать людей якобы за распространение фейковых новостей. Наказывать будут рублем, штрафы не маленькие, по 100 и по 300 тысяч, кажется, с третьего раза. Одним словом, пытаются таким образом заткнуть рты несогласных. Вообще, принятие этого закона, выдвижение его, конечно же, было ожидаемо. Особенно сильно, на мой взгляд, это было заметно по кемеровской трагедии, как, впрочем, и по массе других подобных событий, когда в очередной раз нам наглядно был показан провал власти в информационном поле, причем провал системный, полный. Любая информация, которая преподносится властью, всегда рассматривается с точки зрения, не повредит ли это кому-то, каким-то людям, каким-то губернаторам, каким-то определенным клановым группам, бандитским интересам. Ну и первая реакция их была, естественно, замолчать, не говорить о количестве жертв, вообще ни о чем не говорить, и получился обратный эффект, информации появилось слишком много, она шла со всех сторон, и в том числе непроверенная, размножились слухи, подозрения, страхи. И цифры, например, тех же жертв или трупов там дошли до 300 и прочее. Этот случай показал, что люди напрочь не доверяют своим собственным СМИ и тому, что сообщает по поводу любых трагедий государства. Но я уже не говорю о том, что на YouTube... Размножилось огромное количество блогеров и блогов, которые придумывают все вплоть до мирового заговора и в беспрерывном количестве производят еще больше слухов и сплетен, собственно говоря, паразитируя на любой новости. Самый простой способ, который напрашивается в случае, если государство на самом деле хочет бороться с фейковыми новостями, это... Стать тем самым эталонным источником информации, то есть давать всегда только правдивую информацию. Своевременно, качественно и ставить своей целью лишь информировать население, а выводы пусть делают сами. Но дело в том, что в России это не срабатывает. На сегодняшний момент ничего подобного предположить уже невозможно, потому что ложь стала в буквальном смысле целью, всех государственных СМИ ложь и пропаганда отказываться от этого они не собираются и вот четыре года ведения так называемой информационной борьбы с Украиной сначала а после и со всем миром привели к тому что теперь уже телевидение не может измениться чтобы они там не говорили им априори не верят ну за исключением небольшой группы отрешенных от жизни людей кто не может найти дополнительную информацию в интернете поэтому они сами себе выкопали эту могилу более того развратили этих чиновников государства потому что средства массовой информации в других странах сами решают реагируют молниеносно а в россии Прежде чем выпустить какую-то новость, необходимо узнать, в каком ключе, кого при этом нельзя упоминать, как об этом нужно отзываться и прочее. То есть средства массовой информации полностью находятся под контролем чиновников и государства, а чиновники и государства, естественно, не заинтересованы в том, чтобы люди знали правду, чтобы информация была объективной. Поэтому государство само в первую очередь в России стало производителем этих самых фейковых новостей. И по сути, по большому счету, этот закон должен быть направлен прежде всего против государственных официальных СМИ и газет, обслуживающих этот режим. И, естественно, в государстве тотальной лжи, где скрывается все количество убитых жертв в той или иной катастрофе, количество солдат, погибших в Сирии, все прочее, что еще будет происходить и нормальное естественное желание людей знать правду, все это будет жестко ограничиваться и людям будет предложена своя абсолютно ложная модель. Все будут это понимать, но по сути бороться с этим какими-то способами теперь станет либо невозможно, либо очень сложно. И интересно. Как буду чувствовать себя, например, такие люди, как я, находящиеся за пределами России? Возможно ли какие-то иски со стороны россиян, например, в нашу сторону? Если нет, тогда для людей по-прежнему останется маленькая обдушина. Интернет, где они из многочисленных мнений смогут сложить объективное или попытаться... Хотя, опять же, это достаточно сложно, так как в интернете работают не только незаинтересованные люди, но и очень много глупых, очень много просто психически нездоровых, и поэтому задача для обычного среднего человека, конечно, усложняется. С другой стороны, это будет опытом тем людям, кто научится работать с информацией, научится в огромном информативном поле выуживать ту самую правду и истину. Ну и, конечно же, интернет, это уже сейчас очевидно, но ну и дальше станет еще более очевидно, станет полной альтернативой телевидению. Я боюсь, что даже если ситуация в России изменится, люди все равно по привычке будут идти в интернет и узнавать все там. По сути, это мое глубочайшее убеждение, российская власть похоронила свое телевидение на очень-очень многие годы, либо... Телевидение станет своего рода развлекательным, неинформативным плюс. Возрастает все большее число людей, говорящих на других языках, и, естественно, они будут обращаться к альтернативным иностранным источникам PBC, Euronews, Deutsche Welle и тому подобное, где все-таки информация все еще подается нейтрально. Итак, закон о так называемых фейковых новостях – это лишняя возможность чиновничий и репрессивной машине заработать, потому что теперь не составляет никакого труда любого человека обвинить в распространении фейковых новостей и штрафовать на огромные суммы. Вряд ли это заткнет все рты, желающие говорить правду, но в отдельных случаях многие, я думаю, пострадают чисто материально, ну а государство. В свою очередь закрепит ложь как свою основную линию поведения и общения с населением, тем самым продолжая себе рыть могилу, из которой они потом, ну если для России существует это потом, уже выбраться не смогут.